Всем привет, с вами Нана Аква. В этом видео я бы хотел рассказать, как очистить аквариумное оборудование от водорослей. Чистить будем дропчекер и диффузор от СО2. Со временем на стеклянных и керамических поверхностях образуются водоросли. Появление водорослей на керамической пластине диффузора затрудняет подачу СО2 в аквариум, а позеленение дропчекера затрудняет просмотр изменения цвета жидкости. Мой дропчекер уже значительно сильно позеленел, давайте попробуем его очистить. Для очистки я буду использовать обыкновенную белизну, которая у меня содержится вот в этой бутылки. Нам необходимо подготовить раствор для очистки. Добавляем в емкость две части воды и одну часть белизны. Рассчитываем такое количество, чтобы можно было полностью погрузить нуждающиеся в очистке оборудования. Я буду использовать 200 мл воды и 100 мл белизны. Перемешиваем наш раствор. Помещаем в раствор дропчекер и оставляем на 20 минут. Проследите, чтобы раствор был залит в сам дропчекер. Что касается диффузора, его и ощущая не отсоединяя системы, вне зависимости от того лимонка, брага или баллонная система, при очистке лучше не отключать подачу газа, чтобы жидкость не попадала в сам диффузор и очистка керамической пластины была более эффективной. В противном случае раствор может проникнуть через керамическую пластину в сам диффузор и вымыть раствор будет гораздо проблематичнее. Помещаем диффузор в раствор и аналогичным образом ждем 20 минут. По прошествии 20 минут тщательно промываем дропчекер и диффузор от раствора белизны водой из-под крана. Далее, чтобы избавиться от оставшихся на оборудовании следов хлора, нам понадобится кондиционер. Я использую кондиционер от Тетры, который применяется для водоподготовки водопровода. Данный кондиционер избавляет воду от хлора. Наливаем кондиционер в емкость и замачиваем оборудование на пару минут, после чего оборудование будет готово к тому, чтобы вернуться в аквариум. Теперь можно залить дропчекер индикаторной жидкостью и поместить в аквариум. А на этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока.